Новую модель фабрики Золотой дождь города Пенза можно в нашем интернет-магазине. Стильная сумка, выполнена из как кожи Деним. Она состоит из трех цветов. Задняя стенка темная джинса, боковая стеночка и передняя стенка светлый деним. Отделка синяя, как кожа, дно на ножках. Декор. Вот такие необычные плашки из экокожи, украшенные клепками, цепочкой, великолепная вышивка в виде собачки. Карман на молнии. Свободно входит рука. Карман довольно глубокий. На задней стенке карман на намонии. Карман тоже довольно глубокий. Okay. Почти полностью вся рука. Фирменные фигунки, которые ходят и справа, и слева. Удобно для правши и для левши. Один вход. Средние длинные ручки. Okay. Вот такую вымку. Она свободно сядет она на любую плечо. И на сумке 2700 рублей. Для подписчиков канала скидка 10%. Подписывайтесь, ставьте лайк, это очень важно для роста моего канала.